К этому времени подготовить к открытию все уровни. Вот у нас расставлены синие уровни. Это вчерашний high-low дня. зеленые, это будут high-low текущего дня. Но пока я их выставляю на high-low вечерней сессии обычно. И красные это важные уровни, которые сформировались уже. Чем толще линии, тем более важный вот красный уровень. Сегодня положительная должна быть динамика на открытии. А дальше уже сложно загадывать. Но ну, будет, наверное, открытие вверх относительно вчерашних цен закрытия. Примаркет всегда можно посмотреть на сайтах брокеров. И, соответственно, первые минуты мы не торгуем. Мы ждем, что у нас произойдет на открытии. Первые там 5-10 минут лучше подождать. Так, остается полтора минуты. Вчера был выходной день в Америке. Праздник был... И поэтому вчера особых не было никаких новостей, никакой статистики не выходило. Сегодня в отношении статистики тоже день спокойный, ничего важного такого критического не будет выходить. Поэтому в течение дня можно не беспокоиться, что можно случайно попадете на какое-то внезапное сильное движение. Работать будем сегодня также по двум инструментам – «Газпром» и «Сбербанк». И рабочий объем у нас будет 8 контрактов. И там, и там, чтобы не путаться. Рынок открывается. Сегодня небольшой, вот видите, гэп вверх. По Газпрому мы сейчас на а, хаях вечерней сессии. Давайте утреннюю лоу дня подвинем под свечку. По Сбербанку то же самое. Подвигаем лоу под свечку. Как раз открылись на хай вечерней сессии. И обозначаем сразу хай текущего дня. Вот такой гэп вверх и сразу откат. На первой свече практически нет шансов у вас поучаствовать в торговле, поэтому несколько минут ждем и смотрим, что будет дальше происходить с рынком. Такое вот достаточно скромное открытие, небольшие объемы торгов проходят, хотя минут вот уже закрывается, 100 тысяч, это достаточно скромно для э, ц, э, свечки открытия. Графики, естественно, у нас минутные. Э, Газпром сейчас у нас стоит 5 минут, мы сейчас это измерим, э, тоже должна быть минутная, э, минутный график. Ну, вот уже хайло у нас уже стоят правильно. И можно начинать уже работать со стаканом. Давайте посмотрим, где у нас здесь ближайшие... А, вот 28.50 достаточно близко сопротивление по Сбербанку. По Газпрому тоже достаточно близко 23.030. Так, вот первый небольшой объем мы видим на Сбербанке. Ну, пока от него откатываемся. Ну, вот подходим к первому объему по Сбербанку. Давайте посмотрим, что с ним будет происходить. Активно так к нему подходим. Перед ним заявочки выставляются. Здесь мы 282.50 уровень. Я смотрю, у меня хватает ГО только на 7 контрактов по Сбербанку. И, соответственно, хватает на 8 по Газпрому. Так вот и будем, значит, такими объемами работать. Ну, как видите, знание о том, что открытие будет позитивное нам, но ну, ничего не дает. Потому что в любом случае в этой свечке... В свечке открытия мы поучаствовать не можем, а дальше уже начинается э, непонятное движение. Пока вот мы э, находимся на месте, э, фактически в той точке, где свеча пер, э, первая свеча закрылась, так мы и находимся здесь по Сбербанку. Вот Газпром пошел уже потихоньку атаковать хай уровни. Хай сегодняшнего дня вот он пробил и подошел к уровню сопротивления первому. Но пока в стакане совершенно пусто и ничего не понятно. Уровень сразу передвигаем. Вот объем появился в стакане по Сбербанку. Давайте от него попробуем зайти в шорт. Давайте первую сделочку закроем. Ну, 30 пунктов у нас получилась первая сделка. И продолжаем теперь ждать следующей ситуации, которую мы увидим. Вот я вижу первый большой объем по Сбербанку 2000, который стоит в стакане. Давайте, естественно, от него мы должны заходить. Такую возможность пропускать нельзя. Перед ним на пару пунктов мы выставляемся. Я вижу, что это реальный объем, это не маркетмейкер. И надо крыться, потому что объем быстро разъедается надо обязательно запоминать где стоят большие объем потому что именно перестановка этих объемов например, снятие перестановка низ это важный фактор того что движение может продолжиться в сторону э, перестановки вот этого объема потому что это толкает рынок э, в нужную сторону И еще больше здесь объем в лес был 20 аж, сейчас уже около 30 на этом уровне стоит и вот мы сейчас к нему приходим, активно его пробиваем. Давайте смотрим. Движение дальше идет, идет, идет, идет. Активное движение идет. Так, проспали мы с входом, с выходом. Вот ждать на выход нельзя, к сожалению. Вот я сейчас совершил ту ошибку, которую о которой я говорил. Выход должен быть моментальный. Можно было, если движение не пошло, закрыться а в небольшом плюсе. А сейчас у нас получился еще одна убыточный сделка. Перезашел я тут от объема, который появился в стакане. Не успел я заснять этот момент. И сейчас мы движемся вверх. Давайте немножко подольше попробуем посидеть в этой сделке в надежде на пробой верхнего уровня, которому уже, в принципе, наверное, Сбербанк давно готов. Вот Судя по динамике, ну, давайте не будем пересиживать, закроем сделку. Как мы говорили, у нас ну, 40 пунктов – это наш нормальный результат. И если будет пробой, мы просто еще раз перезайдем. Постоянно на уровне вот поддержки синей линии выставляются объемы на закупку. Но пока от нее мы никак не отталкиваемся на ней находимся. Газпром где-то в глубине э, боковика завяз. Сбербанк вот пытается выйти вот это, из этого диапазона, в котором он тут завис. И дальше может быть что-то интересное. Вот, при подходе к уровню 28 450. Движение пошло. Давайте входим по движению. Пока хорошо идем. Хорошо, отличный вынос. Давайте смотрим. Смотрим, что дальше будет происходить. Пока движение идет, я вот прям по стакану отмечаю себе уровень и вижу, что вот эта линия, которую я выделил, она уходит за границы. И смотрю по стакану, что происходит. Давайте пока закрываемся. Пока не готовы к движению. Видите, пошел откат обратно. Хай сегодняшний день, видите, возвращается обратно. Свеча тестируем. но вот уровень сопротивления дальше уже достаточно близко. Посмотрим, что дальше произойдет. То есть, вот мы долго проторговались. Соответственно, смотрите, в объеме в этом. Здесь объемы упали. И после этого э, выход из проторгованного объема. И коротенькое движение мы э, поймали. Ну вот, дальше видите, опять проторговка. вполне Очень вероятно, что она может дальше продолжиться. Но мы не видим никакого подтверждения объемами в стакане. Поэтому спать не нужно. Вот как раз сейчас выход был он своевременный. Ну и ждем следующий следующего хорошего случая Обратите внимание что сбербанк пробил хай мы давайте сейчас эту, эту линию подвинем а газпром у нас еще остался и в боковике топчется поэтому но ну, всегда сложнее в боковике найти какую-то точку хорошего входа Видите, подходит к, к объему 5000 и никак никак его не разъедает достаточно медленно мы здесь не видим, не видим еще здесь есть заявки могут быть заявки айсберги стоять то есть они как бы выставляются небольшим лотом но Заявка Айсберг легко распознается при помощи э, вот индикатора объема. Потому что мы видим, что объемы не проходят. значит соответственно И заявки Айсберга никакой здесь нет. То есть она легко видна, потому что объем стоит, например, 5000. Он э, не меняется. Э, то есть больше меньше становится, а объем сильно растет. Вот это значит, что мы наскочили на заявку Айсберг. Но ну, приблизительно на 1 рубль диапазон по Газпрому. И за него пока рынок не выходит но все-таки вот видимо мы возвращаемся к нижней границе смотрим на маржу пока у нас 77 рублей это ни о чем нужно зарабатывать в день хотя бы ну от 2 до 5 процентов от вашего капитала тогда есть смысл заниматься скальпингом. смотрим при подходе к уровню что тут появится потому что нижний уровень мы еще сегодня по сути не тестировали первый раз к нему подходим сбербанк вверху, а вот газпром сегодня опять в лидерах падения то есть вчера тоже «Газпром» был гораздо ниже «Сбербанка» и очень поздно пошел вверх. Ну вообще пустой стакан, практически как на вечерней сессии, даже не могу понять, за что цепиться. Объемы вот в свеча мизерной проходит там всего 5000. Это очень мало. И пока крупных участников нету и некому поддержать движение, которое собственно и не происходит сейчас на рынке, идет боковик. Я сейчас немножко сделаю изменения. Я уберу сейчас легенды с графика. Вот видите, редактировать правой клавишей мыши. Вот я правой клавишей мыши легенда удаляю. И э, график немножко расширяется. Вот здесь вот тоже нам здесь легенда не нужна. Она нам... Мы знаем, какой здесь э, выведен инструмент. И поэтому нам лишнее место занимать совершенно ни к чему. Вот я сейчас... Видите? И график расширяется. Получается у нас больше полезного пространство на графике. Поэтому имейте в виду, что для скальпинга размер монитора имеет принципиальное значение. Вот если монитор у вас будет больше, то вы сможете смотреть и видеть больший диапазон непосредственно стакана, особенно по рынку Фордс, по срочной секции. Вот умение понять, что дальше собирается сделать рынок, это важно. Именно стакан дает локальное понимание направления движения. По стакану видно, куда участники готовы сейчас двинуться. Через 5-10 минут уже по стакану нельзя сказать, куда пойдет рынок. А вот именно локальное движение в течение 1 минуты, в течение там, 50 пунктов, это можно увидеть по стакану. И вот это преимущество скальпера, который умеет работать и занимается стаканным скальпингом. Научитесь читать стаканы, и это будет для вас золотое дно. Не пытайтесь обязательно входить на пробой, и у вас не должно быть в голове, вот какая-то мысль, сейчас пробьем, сейчас пробьем. Нет, вероятность того, что, во-первых, пробьем, она меньше, потому что пробиваем там один раз, а тестируем его там обычно 3-4 раза каждый уровень. Поэтому вообще вероятность отката от уровня, она выше, но откат может быть очень короткий. То есть всегда, когда вот действительно пробой какого-то важного уровня, подключаются все участники и получается более такое мощное, хорошее движение. Вот здесь вот 227 уровень. А здесь вот 870 вот проходим этот диапазон достаточно активно давайте заходим проход проход нижний хорошо идем давайте смотрим смотрим движение пока продолжается сидим в этом движении ну и давайте закрываться пересиживать не будем вот объем еще выставился на 14 тысяч, давайте от него зайдем шорт еще раз попробуем и если его съедят то мы вот здесь вот Будем закрываться. Опа, его съели. Все, закрываемся. В движении мы поучаствовали. Но пока вот не получается у нас э, выходить по лучшей цене. Надо вот это учиться. Надо уметь выходить, а профит делать не по рынку, как мы сейчас, а профит нужно подальше лимитку ставить. И вот при такой волатильности вполне вероятно, что захватило бы на 10, а то и 15 пунктов по лучшей цене. А это... Фактически половина нашего, еще половина нашего профита. Вот обновили опять лоу, но обновили его буквально на 10-20 пунктов. Это очень мало, чтобы нам участвовать в этом движении. От объема вот здесь 24 тысячи по Газпрому мы зашли в шорт. Сейчас следим за ним и надеемся, что в этот раз нам удастся все-таки пробить уровень. Еще раз, то есть зайти заранее нам удалось, но вот не получается, к сожалению, пока рынок не идет на пробой. То есть этот объем, который исчез, очень вероятно, что этот трейдер сейчас его кинет по рынку и этим подвинет наш рынок в нашу сторону. Вот он, этот объем, он действительно его кинул. Вот теперь его съели. Теперь можно, наверное, можно было бы закрываться. Но давайте подождем, мы пока в плюсе. Смотрим на фондовую секцию. Тоже там никто не выставляется на откат. И очень возможно, что сейчас вот импульс, который нам хочется поймать. Объемчик растет по свече. Не откатываемся мы пока. Подождем. Подождем. Вообще нет отката. Поэтому мы сейчас давайте ждать и не торопиться с выходом. Тем более мы в хорошем плюсе подождем вот этот импульс пробойный. И поскольку это уже второй заход, вполне возможно, что он будет немного более продолжительный и интенсивный. Потому что уровень хороший и на нем хороший объем проходил. Но главное нам сейчас вот дождаться, не торопиться с выходом, ну и не затягивать, естественно. Вот сверху объем 1026 уже сверху появился, 16 тысяч. это очень хорошо, хотя его разъедают. Нити свечки чередуются белый-черный, белый-черный, но все это на лоу происходит. Поймать пробой на движение, конечно, лучше, потому что оно более интенсивное, оно более длительное, и здесь может быть больше куш, естественно. Ну вот все-таки, я думаю, пробьем этот уровень, потому что уже вот прям... Вот, тестируем. Давайте смотреть, что у нас с рынком происходит. Так, так, так, так. Опять будет пробой и резкий откат. Никто не поддерживает это движение. Давайте я покроюсь. Покроюсь, потому что, ну, опять то же самое. Вот мы пробили, и опять мы откатываемся вверх. Тяжелый опять сегодня рынок. Чуть-чуть пробиваем лоу и откат огромный вверх. Чуть-чуть пробиваем и опять откат огромный вверх. Вот 25 тысяч мы видим в Сбербанке, в стакане. Подходим к объему это 25, который мы давно уже здесь он стоит. И сейчас он, наверное, будет готов его пробить. Объем это какое-то время я сдерживал. Объем ну, для БКК достаточно приличный. Видите, объем нулевые проходили. И сейчас, наверное, при пробитии по инерции рынок какое-то время пролетит вниз. Ну, пока нет, ничего не происходит. Возвращаемся к нашему объему. Уже несколько раз мы от него отскакивали. И мы пропустили, кстати, это движение, потому что можно было уже два раза пунктов по 30-40 забрать от этого объема. Ну, мы сейчас дождемся ситуации, когда этот объем будет съедаться, и это будет небольшой путь вниз на лоу. Потому что под этим объемом стоят, ну, совсем мизерные. Крупных объемов нет. Если от объема мы заходим, то надо лимиткой. Если на пробой мы играем объема, то тут придет заходить по рынку, потому что все это будет происходить моментально и очень быстро. Ну вот уже близко к этому. Нужно готовиться. Тут главное не проспать момент до того, как э, квик немножко подвиснет. Нужно заходить в сделку чуть раньше. То есть вы должны чувствовать, когда будет движение, а когда не будет движения. Вот по тому, как перевыставляются перед объемом. Смотрите на объем, который проходит вы видите объем, который на графике, вот на нижней части, соответственно, объем фондовой секции. Вот пока мы опять от объема отскакиваем, отскакиваем, отскакиваем. Вот еще дополнительно по 280 выставляется, 2000 заявочка, от нее отъедает. Время, конечно, не для того, чтобы сделать движение, но 12, еще 12.30. Еще есть последняя возможность до клиринга, заход вниз и обновить лоу очередной раз. Не знаю, сильное или нет будет движение вниз, но попробовать попытаться, если это движение будет, надо в, него, в нем участвовать. Давайте заходим, сейчас будет уже пробой этого объема. Фьючерс, обратите внимание, уже пошел вниз, а фондовая секция пока объем-то не пробит. Но уже никакого отскока нет. То есть вот объем нарастает, фьючерс пошел, сейчас будет пробой объема и будет резкое подтверждение. Все, достаточно нам этого движения. Закрываем мы нашу позицию, потому что очень, хар очень хороший взяли объемчик. Вот это движение, мы его предвидели, мы его не проспали. Вот сверху поставился объем. От него тоже можно зайти в шорт еще дополнительно. Чуть повыше вот этот уровень. То есть, вот так вот мы сейчас. Если это объем съедается, то, соответственно, мы сразу кроемся. Нет, еще дальше идет движение. Очень сейчас будет волатильное здесь движение на этом уровне. Но вот мы на этом объеме 36 тысяч, который тоже хочет собирается продаваться. Мы должны в нем. Можно было не крыться. Сейчас вот я поторопился, не увидел этот объем. Потому что вот этот объем 36, это вот признак того, что действительно это был пробой уровня. Сейчас уже вот здесь поздно играть. Это действительно был пробой уровня. И движение, скорее всего, дальше продолжится. Пока вот тот э, отставший объем 36 тысяч, скорее всего, он его переставит. И он тоже будет его продавать, но ну, чуть ниже. Большую часть движения мы, конечно, забрали. И это очень хорошо. Давайте вот здесь попытаемся все-таки вместе вот с этим объемом зайти на этом объеме. Потому что здесь очень большая вероятность, что будет какой-то момент запил, а потом движение может дальше продолжиться. Выставление большого объема после того, как произошел пробой, это признак, что движение будет дальше продолжаться. Но обратите внимание, если мы зашли чуть позже, мы, скорее всего, вот эту свечу поймать не успели. То есть тут вам необходимо уметь а, предвидеть вот это движение. Я там заявку пока оставил. Я ее всегда смогу через график снять, потому что вот сейчас... Объем небольшие в стакане, может вполне откатиться туда одной свечой, одним движением и мою лимитку на продажу еще взять, тогда мы еще попытаемся ее закрыть в профит. А там стоит большой достаточно объем, 36 тысяч, который скорее всего сразу не разъедят. Это очень хороший стоп для нашего входа будет. То есть лимитку оставляем, ждем, но тут важно вот запоминать и помнить где этот объем стоял и что он действительно там остается. То, что он не продался, я вижу по объему на фондовой секции. То есть объемы после вот свечи пробоя, они были небольшими все. Обратите внимание, тот участник 36 тысяч, который выставил на фондовой секции, тоже не переставляется. Он надеется, что его заявка сработает, он пока не торопится переставляться. И мы тоже, соответственно, вместе с ним поставили там лимитку на вход и от нее попытаемся зайти. Ну вот дальше объем движения пошло дальше. Здесь уже, естественно, заходить а, слишком поздно. Видите, какая откатная свеча. Вот свеча в моменте формируется порядка 40-50 пунктов. Мы сейчас пропустили полностью все движение, но это не значит, что это плохо. Свой кусок, который мы хотели, мы забрали. А дальше где остановится это движение? Но у нас вот дальше а, даже особо нет линий. Но единственное, если... Все-таки вот эти линии мы пробили, то вот можно поставить вот здесь еще дополнительный э, уровень, на котором вот да, сейчас мы к нему подходим, на который может Сбербанк остановиться. Движение хорошее, ну естественно на нем мы сейчас сразу маржу, маржу вывели в плюс одной сделкой. Вот такие движения не хочется пропускать. Как я вам сказал, я бы не выходил вот там, где я вышел, если бы вовремя увидел объем 36 тысяч, который где-то там остался далеко вверху. И похоже, что он даже там и находится, потому что ну, вот больших объемов все-таки таких не проходило. И он бы сразу был виден на графике объема. Что дальше делать? Ну, дальше смотреть по ситуации. Смотреть, где мы будем нащупывать дно. Сейчас уже можно лоу-дня переставлять. Дно где-то будем нащупывать, от которого будет рынок отталкиваться. Но ну, видите, тут каждая свеча это порядка 50-60 пунктов. То есть, уже рынок очень волатильно ведет себя здесь. То есть здесь уже только ждать. Вот надо научиться не бояться того, что деньги утекают без вас. То есть не нужно считать недополученную прибыль, а нужно просто. Заходить по движению. Скорее всего, вот это вот последнее движение перед дневным клирингом. Здесь рынок до двух часов, ну, с моей точки зрения, должен остановиться. Переварить вот это движение, если ничего не происходит там на глобальных рынках. Сейчас по Газпрому появился объем пугач. Не успел я зайти. Видите, получилось, появилась обр огромная обратная откатная свеча. То есть объем большой, здесь порядка 40 тысяч появился, и тут же он исчез, как только рынок двинулся в его сторону. Вот это всегда предвестник вот такого откатного движения. Вот это внимательно следите за такими объемами пугачами. Вроде бы заходить от них сложно, но работают они где-то, наверное, в 90 случаях вот на текущий момент, вот сколько я уже несколько дней торгую, заметил, что это работает вы тоже должны, если будете стаканной торговлей заниматься, наблюдать, наблюдать и наблюдать. То есть, с каждым днем у вас опыта будет прибавляться. Мне пока тоже достаточно, не хватает сейчас опыта, потому что торговля 10 лет назад, она ну, кардинально сейчас изменяется. Намного она стала больше не по факту а по интуиции но ну, не то что интуиции вы взяли и случайным образом думаете а вот сейчас рынок пойдет вверх нет вы смотрите динамику стакане вы смотрите на график я считаю что вот на текущий момент только стаканная торговля ну очень сложно это для больших профессионалов график обязательно нужно смотреть он очень сильно помогает особенно график объема то есть вы смотрите объема в стакане и смотрите динамика что с этими объемами произошло то есть вы их видите на графиках ну и поскольку на фьючерсе очень мало информации большие объемы вот так заранее не появляются то основное внимание вы уделяете фондовой секции вот то что я выделил именно объемом на фондовой секции Ну все наша заявочка сработала. то есть вот мы от двадцатки зашли и вышли заработали здесь ну совсем мало, мало мы заработали 139 и 152. Ну, всего лишь 13 пунктов. Но ну, вы видите, что рынок от нее не откатывается. И, скорее всего, эта вот заявка сейчас будет съедена. Ну, вот, смотрите, 20-ку эту съели и какое резкое движение. Вот если э, уметь предугадывать вот это разъедание этого объема, то можно было зайти заранее. Тут, к сожалению, уже не получится зайти по факту разъедания заранее и поймать вот это движение. Оно оказалось даже больше порядка там 30 пунктов, то есть в моменте прям раз и 30 пунктов мы пролетели. Но это вам нужно научиться понимать, в какой момент это произойдет. Это только нарабатывается опытом торговли по стакан.